Сейчас объясню, в чем заключается работа Путина. В общем, воры в правительстве протаскивают очередной законопроект антинародный. Электорат начинает роптать, и тут показывают Путина, значит, наказаться, разобраться, не допустить. Лохи успокаиваются, их продолжают грабить дальше, и так происходит уже 20 лет. И это примитивная схема работы.